Полетели к облакам. А, а, а, ныряй, ныряй, ныряй, ныряй, ныряй. Привели в бессознательное состояние диспетчеров курина. Планилист не выпарил и сел в воду. Мама. мама. Мама, мама врет, не мама. Это есть побережье Советский Союз. Потом из облачка вынырнул. И тут, значит, на учениях был генерал. Взять, поймать, э, кастрировать. Ой, литовский паспорт, GPS. Фотоаппарат, не похож я был на туриста, но чистый шпион, ну такой симпатичный. Прокрадывается к монте -Визе. Вот скажите, почему Литаурус не подбывает от восторга? Смотри. Нам самое главное что? Безопасно свалить. Я буду по склону прям спускаться, пикировать, посмотри. Возьми ручку, 150 км в час по прямой. Зачем вы, Игорь Владимирович, показываете нам дорогу из Италии во Францию? Мне страшно? А мне нет. Да. Неприятненько. А фларб, друзья, это обязательная штуковина здесь во Франции. То есть все планера, которые летают, обязательно должны быть оборудованы фармом. Это к вопросу контроля в клубах, То есть, если вы летаете в клубе.. Ага, я вижу. Какой-то маньяк. Пока. Нет, смотрите, сработал. Сейчас 40 сработал. А, вопрос с клубов, то есть, если клуб видит планер, летающий без фарма, то, соответственно, он там просто лишает разрешения а, летать у себя, и, ну, планер такой не будет летать Смотри, на Да не на нас, мы, мы сейчас к нему подстроимся, он свою спираль крутит, он, ну, мы свою, он свою Сейчас вот я к нему в кост русел, сейчас мы с ним вместе будем дальше крутить один итог Так, в принципе, правильные. Видишь, оба пилота уперты, получается, один считает, что он лучше поток возьмет а мы считаем, что мы лучше возьмем поток. Ну и вот мы уже медленно, уверенно приближаемся к ромке облака, находясь у него в хвосте. Не вижу я его на Фларме, как-то треснет. То есть вот иногда он у меня появляется, а иногда нет. Ну все, тогда надо валить подальше от греха. Я пикирую. Ну и пошли. Пройдемся рядышком. Красиво. Не завернется. Вот, друзья. Вам коллега наш, смотри, вперед внимательно, потому что я сейчас контролирую расстояние до него. На фоне топом. Мы снимаем красиво красиволетящие. Тоже двухместный. Может это вообще такой же, как у нас. Смотрите. Ну не знаю. Ну, прям похож на нас. Оп! Погнали к леднику. Итак, друзья, мы сейчас в заповеднике. Возьми скорость 150, держи, ты, ты летишь. Я снимаю. А что я вам, друзья, хотел сказать. Обратите свое пристальное внимание, внизу находится вот такая парковочка, на которой оставляют машины все те, кто хочет посетить ледник. То есть сделана сюда дорога, несмотря на то, что это такой ядреный мощный заповедник. Вот внизу парковка. Я попробую сейчас увеличить, чтобы вы могли... Разведеть. Вот там можно оставлять, я так понимаю, автомобильчике. А дальше уже идет тропа, по которой ну, дороги нет. Тропа, тропа, тропа. Эта тропа выводит на этот красивый. И это все заповедник Экранс. То есть, по идее, мы... Ну, Курсу, Ага, хорошо. Мы бы не могли здесь летать, если бы у нас не было разрешения на такой коридор здесь сейчас нарисован по которому мы летим ну, просто, просто, нет не, не он про, просто мне кажется летит дальше 150 скорость делай 150 не 200 150 в этом случае ты не будешь маневрировать по высоте и будешь держать четко высоту полета влево на 15 градусов давай-ка я ручку у тебя с возвращаются друзья к Видите, как они все прогуливаются и аккуратненько вот здесь у нас вот эта дорога небесная. То есть здесь над этим криптом у нас коридор, по которому мы можем посмотреть экран и аккуратненько вернуться назад. Вот что, собственно, мы и делаем. За что огромное спасибо Федерации планерного спорта Республики Франция за то, что они пробили разрешение на эти коридоры. То есть нам разрешено здесь летать. Хотя, по идее, это заповедник достаточно жесткий, самолеты сюда вообще не летают. И мы бы не могли любоваться этой красотой, если бы некая мудрость э и гибкость, наверное, руководства э заповедника. То есть общий язык здесь, видите, находят и приходят к какому-то компромиссу. То есть, с одной стороны, этот заповедник действительно э очень хорошо бы сохранить эту природу в первозданном виде. Э Во-вторых... Э это место, которое хотят посещать люди. И сюда, на эту вершину, вот этой горы, она там чуть выше четырех, существует тропа. То есть по этому леднику можно подняться вверх, зайти на вершину и красиво, так сказать, все это дело посмотреть. Вот. Дальше мы не можем... Ну, можем лететь, но уже я не хочу. Вот вам красота. Я делаю разворот. Вот как выглядит такое тело ледника. Очень красивое. И сейчас я вам покажу приют который построен и до которого можно дойти поночевать то есть по идее как вы понимаете все прекрасно у нас коллега проходит выше все постройки в этой на этой территории заповедника запрещены то есть ну статус заповедника никаких построек но надо почитать историю этого приюта может быть он был построен до еще там вот здесь много что построено перед второй мировой Например, на противоположной стороне Я сделаю один круг Над этим приютом Вы насладитесь на, на, на, видом на него Так вот, э, по другую сторону Существует еще один приют Он прямо на дне долины К нему э, хорошая, комфортабельная Автомобильная дорога Огромная парковка, на которой могут э, Запарковаться все желающие Посетить заповедник Кранс И погулять по нему а, Где-то год э, да, год назад мы гуляли по экранцу, мы доехали туда на своем электромобиле. Видите, все планера, хайвей, просто один за одним идут. А, вот там сзади, за этой горой как раз противоположная сторона. И туда, там вот этот вот, тот такая же такой большая гостиница построена. А, По-моему, в 1939 году. Что вам хотел показать, на дне видите, а, парковка для автомобилей. А, и... Возможность остановиться в гостинице. Гостиница построена. Некая инфраструктура для работы заповедника необходимая. И несмотря на то, что здесь режим заповедника, здесь есть капитальная постройка. Ну, там она в 1938 году построена. и Заповедника еще не было, а постройку уже сделали. И потом она была методом как это называется, амнистия оставлена. Внизу, кстати, приют, на котором можно тоже остановиться. Мы по этому заповеднику, кстати, гуляли пешком. Здесь совершенно потрясающие водопады. Следника это у нас сегодня 1 сентября, видите, ледник не растаял. Ну и собственно на нем уже буквально через не пару недель будет свежий снег. В разрешено ставить палатки. То есть с 9 вечера до 8 утра. Вот место крыло показывает, там где я ночевал. Вот еще озеро, еще одно место, вот там я тоже ночевал. Вот здесь можно ставить палатки на ночь и утром их убирать. При этом заповедник, естественно, все забирают всю весь свой мусор с собой. И все прекрасно, все замечательно. И можно по нему путешествовать красиво. Вот эта вот некоторая гибкость, не знаю, позволяет всем радоваться. В 9 часов вечера можно поставить палатку, переночевать, в 9 утра ее снять. И дальше заповедник выглядит в первозданном виде. Никаких палаток, никаких стойбищ, никаких кульбищ. Все крайне красиво это я считаю друзья весьма правильное решение которое позволяет с одной стороны сохранять природу а с другой стороны ну, давать людям возможность ей улюбоваться потому что там есть куча мест куда не, невозможно добраться за один день к сожалению ну что твоя ручка скорость по 20 вот так по прямой прям летишь выбираешь дал возможность моему копайлу только кайфануть Потому что ему тоже нужно. Сейчас чуть-чуть левее, прям по, по краю хребта иди, тебя все время там будет поднимать. Ай, красавчик. Ай, молодец, ручечку чуть на себя. Ой, умничка. Все, 120. Да ты добрал до кромки облака опять. Чуть левее, следующая остановка Монте-Виза. Друзья, отлично летим в сторону итальянской границы. Монте-Виза будет потом. Ух ты, шьё. Какой поток. Потоки мы сейчас не берем, дельфинем в них а, У нас на ваших голубых экранах город Бриансон а, В сторону Италии он фактически последний Дальше вот у вас еще какой-то микрогородочек, подъем и вот горница Италии, вот она, мы туда сейчас долетим а, От города Бриансон уходит дорога к, России, же, к городу Гренобль Трелок по этой долине показывает Очень потрясающая дорога Если вы будете в Гренобле и захотите как-то попасть в Италию, например, можете поехать через, ну, парапланы внизу летают, через город Приансон, вот, по этой дороге. Она потрясающая, я по ней ни разу не ездил, но все время мечтаю. Прямо по курсу красивое облако, под которым мы наберем немножко. И цель нашей сейчас текущей экспедиции, гора Облачный Форт, Облачный Ринкор называют. Вот вершинка немножко отверну в сторону. Там расположен форб, сейчас мы до него долетим. Меньше, меньше скорость немножко. Меньше? Меньше, да, 110. Больше крем немножко. Хорошо. Друзья, ну посмотрите, как красавчик какой у меня, раз. как замечательно набирает. Меньше скорость. Меньше, не 130. А то я тебя перехвалю. Во. Вот это, друзья, энергия. Вот он, облачный поток хороший, мощный. Мы набрали высоту 3500 метров. Крайний виточек будет делать Летаврус в этом потоке и пойдет к вот этому облачному линкору. История линкора такова, что итальянцы построили его перед Первой мировой войной, больше немножко. И ну, по сути, могли с него обстреливать вот тут кучу территории Франции. Это французам, естественно, не сильно нравилось. Приготовься к разгону. По моей команде. Уберешь крен, убираем крен, опускаем нос, пикируем. Набираем 180. Через поток. Отлично. И по прямой на скорости 180. Очень хорошо. Друзья, он еще один коньевочку набирает. Без на энергии под облаками. Знали бы об этом первые планиристы. 200 не надо, 180. У тебя только разрешен зеленый сектор. Хорошо. Пограничный город справа. Вот она граница. Вот она граница на экране, мы сейчас ее будем скоро пересекать. Как я вам уже говорил, мы это можем. Но ну, если мы не собираемся приземлиться в Турино, то там километров на 10-15 границу с Италией мы пересекаем, никто же нам за это ничего плохого не скажет. Влево на 10 градусов. смотрите, как это делается, пересечение границы, убирай крен. раз ты был в Италии? Да. Много раз. Ну а с воздуха был вот так вот. Никогда. Никогда. Ну вот смотрите, друзья, Летаурус пересекает границу. Вот он вот этот облачный порт, как он прекрасно выглядит. А, его... а... Вот. Мария Ивановна нарисовала нам красным границу, что осторожно пересекаете границу. Она должна еще сейчас нас обматюкать, Но я ей поставил запрет на вот эти действия. Оп, видите, не ругается. Ну, а мы еще не пересекли. Ну-ка. Вот сейчас мы пересекаем границу Италии. Пэк! Пересекли? Пересекли! Добро пожаловать в Италию! Ну как, Sailor Ice. Я взял ручку. Эх! О, какой красивый, друзья. 90-градусным креном разворот. И следующая остановка. Облачный линкор. Эх! Прогоносим синим порта. И помчались набирать высоту потоки, которые оставили перед этим. Друзья, только что мы пересекли границу Италии и Франции и по этому поводу смешная история. В свое время, когда в Крыму летали дельтапланеисты, летала команда дельтапланеистов из Литвы. Они там летали на дельтапланах прямо в морском бризе и в конце концов там планерист не выпарил и сел в воду дельтапланерист Ну, он что, отстегнул, дельтаплан сам отстегнулся, дельтаплан утонул, он бак, бак бак бак бак бак доплыл до берега и, в общем, ушел искать акваланг. И нашел друзей с аквалангом, арендовал его. И на следующее утро была просто картина маслом, потому что он в ластах, в маске, в трубке, в акваланге там, ну, нырнул за дельтапланом и пойдет под ну с этим дельтапланом тащит его за трапецию э, как там удобней но на свою беду он пошутил когда он вот трубки ласток маски с аквалангом и с дельтапланом вышел на пляж где была куча отдыхающих он у первого же встречного спросил это есть побережье советский союз на что сдали его в мгновение ока и потом местное кГб долго разбиралось с этим Литовским дельтаплодиристам очень была веселая история. Правый 90 градусов, справа поток. Так что да. <laughs> не шутите с КГБ. Убираем Крен. Да. <смех> Здесь видите, что перемещение по границам свободно. Закручивай вправо. Или влево. Куда хочешь. Ой, ну давай в любую сторону уже надо закручивать. Давай скорее. Давай, вами, Отлично. Там далеко видите и ручку чуть на себя отлично ручку по чуть-чуть педаль отпусти о, о, о, дай ручку зарулился Ты меня заговорил я тебя заговорил видите друзья? Я. да их смены неплохо рулят яхта и хорошо уже, уже планером но когда избыток информации когда я его слишком много говорю что делать он немножечко ой не надо меня он... полить я ничего не умею я тебя хвалю у него процессор сдает да. вот но это абсолютно нормально тут у Летаурус это хоть и я кто-то хорошо будет но здесь-то ручка, педали, и, ну, воздух, и воздух. Слишком много органов и управления. Горы. И горы. да. Вот гол, даже голос сорвал, сорвал. Да. Голос кричал от. О, гей, -гей. Э гей кричал от восхищения. И мама. Мама, мама. Мама врет, ты кричал, мама. Это? И в итоге, а что я рулю? Я тебе поток отцентровал, все, забирай. А скорость, скорость 110. Гей. Какая критическая? Ну сделай себе 110 и все. И балдей, набирай высоту. планер слева. Внимание. Нормально расходитесь. На 10 градусов влево, зараза, в облако залез почти. Я его не вижу. Вот он по краю облака еще. Влево на 15 градусов подверни. Большое облако жирное, на него и надо. Я по часам говорю. Если поступить по то, наверное, можно как-то кар карту воздушного пространства так изменить, чтобы могли летать и пропланилисты, и и так далее, и тому подобное. И это крайне важно сделать, потому что в случае, если этого не сделать, то будет что, анархия? То есть, самая э, простое, как это, строгость некоторых законов компенсируется необязательностью их выполнения. Я, каюсь, нарушал законы, и это к году, в 99 я полетел на параплане с Беломута в сторону Рязани. И, ну, кто тогда смотрел, какие карты? Я вот ну, смотрел, что вроде как бы, вот, вроде ничего страшного там нет. Ну вообще какие-то учения были, там я лечу на параплане, смотрю, танки какие-то внизу маскированные, еще что-то, куча всего, то есть видно, что какой-то кипиш серьезный. И как-то я заволновался, и было удачное облачко, в это облачко нырк, и дальше лечу, сношусь, значит, с этим облачком, дальше лечу, доволен как слон. Потом из облачка вынырнул, и тут, значит, как-то я из облачка вынырнул, мне какой-то самолет присосался. Подлетел, и обычно там, ну я там помахал ему крыльями. Обычно там такой же я 17Т летал, он всегда крыльями махал, типа тебя вижу, там счастлив, что тоже летаешь. А эта штука, она значит начала вокруг меня кружить. И это меня немножко возбудило. Я дунуть решил. Да смотрите, как классно! Как летавра сейчас пойдет по гряде за облако в сторону Монтивизии. Вот смотрите, как все прям. Ты видишь дорогу облачную? Так точно. Так точно. Выполняйте пилотирование вдоль облачной дороги в сторону горы Монте-Виза. я не знаю. 11 часов торчит прям... В общем, лети. Я, увидев самолет, который дружественный. 5 градусов влево, думаю, дай-ка я, значит, все-таки как-нибудь быстренько приземлюсь. я полностью выжил акселератор. И на полной скорости там, в сторону Рязанской трассы погнал. Лечу, как раз потоки восходящие, я их все бросаю, быстренько несусь вниз, значит захожу на посадку, приземляюсь, значит, быстренько там параплан в мешок складываю. А чтобы вы понимали, внимание, что случилось, на учениях был генерал. И на мое, так сказать, несчастье, он вышел из палатки почесать ну, что-нибудь. И вот в этот момент, в этот вот ответственный момент, он посмотрел в небо и увидел меня. И его слова были такие, потому что там был потом ученик, который у меня учился, он историю с другого места рассказывал. Генерал говорит, это что за твою мать? Ну, не на меня показываю. А, а, и говорит, что у нас парашютистов бросает по учениям? Типа да, да никак нет, а что это за хрень летает? Ну, вот какая-то вот хрень. Что у нас учения или твою мать, значит, взять, поймать, э, кастрировать, вообще растерзать. Где наша авиация? Он ну, говорит, ну, поднять можем вот сейчас вот быстро скоропчевать там Як-18 или что-то такое. Давайте договоримся, слетают на него, посмотрят. Ну, действительно, вот как раз подняли быстро и как-то удачно, ну, я не знаю, каким образом самолет со мной в небе встретился. Это тяжело достаточно было меня найти, но получилось. Он меня посопровождал, соответственно, он меня досопровождал до посадки. Он сверху летал по кругу и вел меня, где я приземлюсь, доложил мои координаты. Я собрал, ну, приземлиться-то он там не может. Соответственно, я собрал быстро все в рюкзак и бежать на до четвертай дороги. И в этот момент, в лесополосу нырнул, по лесополосе дороги. в этот момент сверху приземляется вертолет, садится ровно на то место, где я приземлился. Из него начинают прыгать люди. И я понимаю, что это. И, ну, что это очень плохо. Мне стало очень страшно, потому что у меня с собой литовский паспорт, GPS, фотоаппарат. Ну и в общем это радиостанция. Это уже, я думаю.. Впереди это... параплан. параплан где? 12. Далеко? О! Вот, друзья. Вот на таком параплане Фереди. я летел. Я взял ручку. Да. Там планерный сейчас. Час. Вижу, планерный час вижу. Параплан тоже вижу. Гору. Впереди тоже вижу, чтобы мне не врезаться. Но здесь стандартное место, где есть поток. Сейчас смотрите, у нас разница и с парапланом по планер. высоте. Вижу. Нач... Да, начинаю набор высоты. Чтобы сблизиться с пар... вижу, мешает мне планер, сблизиться с парапланом. Вот, друзья, параплан, вот он сверху проплывает над нами. А вот планер стоит в потоке, мы, наверное, два планера едем, Давай попробуем встать в набор, как наш коллега. Слушай, ну как-то вот не набирается особо здесь, у нас прям дорога до Монте-Визы. нам, как дуракам, набирать здесь высоту? Мы просто полетим. 150 и вот таким курсом, как сейчас, не думая. Погнали. Ага. А я как раз расскажу про... Ой, Итовского. литовского. Итак, друзья, прыгают вот эти все люди. Я бегу, добегаю до такого мостика. Там по лесополосе идет какая-то речка. Я, значит, вижу там камыши. Я в эти камыши кидаю рюкзак. И пытаюсь превратиться в туриста. Но знаете как? Туриста тяжело превращаться в тяжелых ханвагах. В такой спортивной достаточно одежде, там был, Думаю, ну на трусов же не раздеваться. А, не шорты были. Я всегда в шорты летал. Ну футболка была какая-то вот такая с марихуаной. Ой, явно, короче, не похож я чуть праве возьмем. Не похож я был на туриста. Отлично, вот таким курсом. И как спастись? И я вижу, как по дороге несется такого желтого цвета автомобиль двойка. Или шестерка. Короче, как такая вот жигули, которая этим не пикап, а универсал. Во. И везет его бабушка с такой косыночки, веселенькой, бабушка божий одуванчик, значит, гонит на этой машине, сзади бедоны какие-то у нее. Вот, и я бросаюсь на дорогу, говорю, бабуля, помоги. У нас тут, говорю, соревнования, я тут приземлился, очень надо там на трассу. Да, говорит, Милок, а что соревнования такие? Я говорю, ну как, тут ну вот спортивные, я там летаю. А на чем летаешь? Говорю, на параплане такой, на парашют похожий. А, на парашют? Это за тобой вертолет прилетел? Я говорю, не бабуль, вертолет не за мной, но очень надо на трассу. Он говорит, ну а чем благодаришь мил человек? Я говорю, так 500 рублей дам. Ну, друзья, 99-й год, 500 рублей, это ну, это вот это все, что у меня было. Говорит, 500 рублей? Ну за 500 рублей, я и шпиона. А, вас спрашивают, ты сейчас у меня шпион? Я говорю, бабуля, 500 рублей. Я говорю, ну, за 500 рублей я шпиона подвезу. Ну и говорю, давай вот бабуля деньги, вот сейчас я рюкзачок только маленький достану. Я достаю рюкзак из него. Тина там капает, все течет. Э -э, и бабушка так на меня смотрит, Но ну, чистый шпион, ну такой симпатичный. Ну и дальше этого шпиона подвозят до трассы. На трассе я выпрыгиваю, ну и превращаюсь уже в добропорядочного гражданина с рюкзаком, но понимаю, что надо от этого убраться. И голосую так, голосую, голосую, останавливается девушка а, и спрашивает а ее все куда. Я говорю, да вот мне бы вот куда, он говорит, ну почти туда еду, я говорю, только я деньги все бабушки отдал, больше нету. он говорит, ну я тебе и так подвезу, а ты вообще кто такой, я говорю, да, пропали, мы так разговариваем славно. В общем, она меня довезла до этого, ну не до Белому-то, но до того места, откуда мне уже было домой легко. А генерал, он как пообещал всех э, наградить, если они не поймают э, меня, так и наградил, говорит народ, что лютовал, говорит, как вы какого-то там сраного, ну, не, не так он говорил, он еще более ярко говорил. Это у нас детский канал. Вот детский канал. Дети, дети тоже смотрят канал «Мечта летать». Поэтому я не могу выражаться, не могу цитировать генерала. Но был он в гневе. Вы можете представить, что это что способен генерал российской армии в гневе. Когда он, так сказать... Я в данном случае не, не хочу никак опорочить офицеров. А, ну, вы знаете, что часто люди бывают в гневе. Достаточно этого не тут и так далее. Ну, в том случае был, товарищ генерал именно того типа воспитания. И, в общем-то, ребята были очень счастливы. Вижу, вижу, вижу, вижу. Вот. И это я тебя очень признательно, потому что мы с тобой экипаж. Ты очень хорошо говоришь. Но у нас с тобой двойной контроль. Видите, друзья, планер тоже к Монтевизе идет, и мы туда сейчас пойдем. Это Итальянская гора, мы сейчас еще раз попадем на... Мы сейчас на территории Франции, ну, кстати, вот границы, смотрите, по границе летаем. Не знаю, в Италии мы сейчас, либо во Франции, не помню. Но в любом случае, сейчас мы перейдем на территорию Италии и попадем на гору Монте-Виза. Да. Так что, друзья, вот такая веселая история про дважды шпиона и подлого разведчика. Или наоборот. Мне, кстати, всегда очень удручает вот это вот, знаете, как в новостях говорят. Как я помню, была передача какая-то, мы говорили, шпион оставил микропленку под камушком. Это в 21 веке, когда есть интернет, линии передачи данных там и так далее и тому подобное, и нужно оставлять под камушком микропленку. Ну, ну вот так. А людей заставляют верить в отважных шпионов и подлых разведчиков и... Тем самым накачивают некую истерию, что в кольце врагов мы все умрем. Ну, конечно, умрем. Но я считаю, что лучше это сделать весело и непринужденно. Да? Капайлот! Экигей! Слушай, внимательно! Да, внимательно. Идем к итальянской границе, сейчас будем заходить в облачность, над облачностью идти на монте -Визу. Паспорта взяли? Паспорта взяли. Двоя ручка, давай на, на линию конвергенции у границы. Друзья, сейчас мы попробуем набрать высоту вот впереди немножечко, еще капельку, и дальше рванем вам, проведем рядом с Монтевизой. Итак, друзья, мой верный Капайло от раз подходит к границе, настоящий литовский шпион, подходит к границе Италии и Франции, наверное, везет микропленку, Он прокрадывается к Монтевизе и хочет совершить недружественный акт. На передаче, друзья. Я, знаешь, это акт меня сразу как-то, думаю, наш же канал, который дети смотрят, а, акт передачи данных, друзья. Вы не подумайте, акт это слово почти много, многозвучное и не только только то, что вы подумали. Так. А, но... Слушай, у нас проблемы. Да. А закрыта, друзья. Собраться. Я вас обманул. Вы простите, оказывается, вот, вот я вам ввесел Монтевизу. давайте я вам со вчерашнего видео кусочек ставлю, мы э, там были, потому что, ну, вот сейчас вот честно скажу, мы там не были, она, к сожалению, совсем закрыта облаками, вот, поэтому там будет просто кусочек нашего вчерашнего полета, он был очень красивый, ну, ну вот так, так вот бывает, иногда планируют что-то, а видите, не получается. Посмотрел, Турина видно или нет. Так, друзья, Монтевиз остается справа. А мы.. Там, справа? Ну да, справа. Но мы сейчас к ней подойдем. Мы пойдем это облако. облако. Понятно, что ты не видишь, облако ее заслаляет. Нам вот эту вот конструкцию страшно надо обойти. Это очень красивое облако. Ну понятно, что красивое. До них ничего поднимает. я сейчас, как и рассчитывал, что это облако меня немножко придержит. Я максимально к нему прижимаюсь. А на это облако дует еще и ветер немножко. Прям по границе я иду этого облака, вот, оп, подворачиваю, потому что здесь видите, облако подворачивает, вижу внизу красивейшие какие-то озера, еще кучу всего красивейшего. Ну вот, я вот одного не понимаю, друзья, вот скажите, почему Литаврус не подбывает от восторга, я бы на его месте подбывал. Я культурный. Культурный, а он молчит, как я партизан. Я тихо вою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 мы здесь вот проскочим, там про про тайна, да, да. Там да, немножечко да. тоже проскочим. И мы, в общем, как-нибудь на нее мимо нее пролетим. Говорю а дом мы для того, чтобы в дом попасть, нам нужно сначала с нее вернуться. Не застрять здесь в этих страшных облаках. Да, хорошо было бы, чтобы были повыше, друзья. Вот как Италия выглядит сегодня. Видите, далеко облака простираются, вид черта не видно. Как ветер дует непосредственно в интервью. Поэтому тебе повезло. Слушай, а вдруг динамик будет? Вот было бы круто. Да? Ну вряд ли, конечно. Знаешь, гора близко. Ну и что, что близко? Ну, близко. Красиво вис. Вот тебе вот те монтивиза. Ну вершина, вот вершина крестом стоит. Над вершиной стоит еще раз полетаем. Хорошо? Конечно. Категорически хорошо. Да, ну блядь, смотрите, какая. Обстакановка. Я делаю один проход, потому что я просто проверяю, во-первых, есть ли динамик. Вполне возможно, что можно много бы, набрать, если был бы динамик. Динамика нет. И вот прямо по курсу, если по пока пройду, там куча перевалов, которые я могу и не считать. Ну и в баню, как, как говорит, как говорят, жоп такие ладушки. Поэтому я думаю, летаура согласится с тем, что как это нам самое главное сто. Безопасно свалить И смотри, я тебе сейчас покажу и красота Да, и красота обзор. Покажу прием, который не вставляет Равнодушными сердца пилотов Смотри, сейчас будем пикировать Сейчас скорость минимальная Я буду по склону прям спускаться Пикировать, посмотри хе. Ну, круто <свят> Погнали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 И вот как вот облако идет, да, проведение его держимся. Так мы сейчас все облака обойдем, перепрыгнем через... Привет впереди. Левее его нет. Да, левее облако держимся. Почему, друзья, я люблю летать на планере в горах? Потому что мы даже сейчас, слушай, если мы там нигде ничего не найдем и так далее и тому подобное, мы спокойно долетаем до аэродрома сан -Крипан. Ну и, в общем-то, ну только он единственный у нас и есть.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 А слово вот. слова «планер» это слово пл... планы". «планер». От слова «планы». Да, поэтому я предлагаю планер. Поэтому я предлагаю... Меня, кстати, на канале задали вопросы. Зачем вы, Игорь Владимирович, показываете нам дорогу из Италии во Францию? Самую красивую, вот она, друзья, на ваших экранах. Да просто потому, что... Ну, это... ну чем мы разве туда когда-нибудь поедем? А почему бы и нет? Почему бы вот не взять, не добраться сюда и не пересечь вот этот перевал? из Франции в Италию очень красивый, романтичный но у меня есть знакомый, который в конце концов там не знаю денег нет, они автостопом путешествуют то есть вот это вот э, создание того, что я не могу по какой-то причине это бред, это только в голове у вас такое есть, можно если захотеть э, я когда мне было совсем мало лет у меня было всего лишь 150 долларов денег, я поехал вот, э, в, в Испанию э, путешествовал там почти три недели автостопом с парапланом. У меня в параплане спал. У меня рассказ замечательный есть про это две стороны утра. У меня была там с собой немножко тушенки, колбаса, сгущенка. Сгущенку я съел быстро, перелил в баночку, бутылочку, а из банки тушенка, сгущенки сделал турку, валил себе кофе, жил на высоте 2500 метров, смотрел на звезды, мечтал о светлом будущем. У меня там как раз тогда была несчастная любовь я вот отходил от этой несчастной любви, хотел покончить жизнь самоубийством. Собственно, попал в грозу, чуть не покончил эту жизнь, нечаянно. И на высоте 5800 метров, когда леденел в грозовом облаке, прям реально льдом покрывался, так мне жить захотелось вдруг. Я понял, что все это мелочи, что с нами творится, и что впереди такая яркая, красивая и славная жизнь, и так глупо погибать в 24 года просто вот от собственной дурости. И да, это было значит такое прозрение, смог я из этого облака вырваться, э -э вот так как мы по кругу летаем, меня мотало в грозовом облаке с интенсивностью три оборота, э за 3, 1 оборот за 3 секунды. Я просто не мог лететь по прямой, и меня поднимало вверх. Э -э я вышел из этой ситуации, просто увеличив на GPS, э так сказать, разрешение и поняв, что меня крутит в одну сторону. Повис на стропе управления, полетел по прямой и выбылся из этого облачного капкана и остался жив. Хотя, конечно, уже от гипоксии, от нехватки кислорода. У меня, о, кстати, о кислороде 370. Но у нас еще 300 метров до кислорода. От нехватки кислорода у меня уже там зрение стало серым. То есть я не видел, какого цвета под параплан. Вялость подклалась. Но я смог вот найти в себе силы, собраться, сконцентрироваться и не погибнуть. Ну и. Я очень рад этому, то, что так получилось. Так, до свидания, псевдо-монтериза. С левой да. По прямой. Друзья, чтобы вы понимали, как э, да, Летаурос да, да. чем извиняется, тем, что куда, куда бедному крестьяну податься. Ну давай правее, ладно. Вот убирай крен и по прямой. Вот, все. Вот по прямой ты перепрыгнешь облака перевала там озеро сердца. Так, прервусь, друзья. Сейчас мы, мы подлетели к озеру сердцу. Сейчас мы здесь немножечко капельку самую. Я взял ручку, самую малость пошалим. Вот. Но шалить я буду снимать это на телефон, давай. потому что на эту камеру это делать хуже. Чуть-чуть пошалим. Конечно, осторожно. Так набирали, набирали, сейчас все раскидаю. И попал уважаемый Ты, не ты хочешь покритиковать своего инструктора? Ну-ка давай. Не, не, не. Ты хочешь рискнуть? Друзья, раз, раз просто очень злорадствует, что мы только что так с трудом набирали. Ну, мы, когда ты с трудом набирал высоту, расскажи, в последнее время ты летел там, как радовался жизни, получал удовольствие и вообще халява сегодня, не погода. Ну, друзья, знаменитое озеро Сердце, их на самом деле два, одно и второе, они разделены перевалом разлуки, я его так называю, грустят друг от друга. И тут всегда можно рассказать сказку, что когда-нибудь э, этот перевал рухнет и э, воды двух озер Сердец сольются в экстазе, так сказать, ну и дальше можно там... Жили они долго и счастливо. Или еще надо да, открыть у нас, наверное, рублику на канале сказки э, планерные. Так вот, планерная сказка «Озеро сердце», посмотрите, наверное, как бесконечно красиво. Вот сейчас мы на территории Италии перелетели. Сейчас территория Италии, сейчас, а озеро на территории Франции, между прочим. Я сейчас хочу к озеру снизиться, пройти максимально низко над ним. А, проверяю ветер, это безопасно в данном случае, потому что... Потому что... Э, ну, я буду обладать достаточно большим количеством энергии, и будет все хорошо. Сделал я пару фотографий потрясающего вида. Очень редко, друзья, здесь такая погода, чтобы прям так близко облако стояло. А еще более редкий вариант, когда... Озеро Сердце еще и подсвечено солнцем красиво, потому что часто в этом месте бывают кучевые облака, и они создают мощную тень на это озеро, и оно выглядит, конечно, не так потрясающе красиво, как сейчас на ваших голубых экранах. По нему дует ветерок, ветерок видно дует, вот так как сейчас троллона, наше показывает, компьютер мой показывает тоже, что этот ветерок дует, и, кстати, снег, видите, показывает снежинку, значит у нас минусовая температура, а я в шортах. Итаврос, ты в шортах? шортах. Экипаж э, как это, литовских шпионов летает в шортах. Как колодранцы такие. Это колодранцы, да. Мы в Чеченскую республику так, конечно, не попали бы. И, а между тем мы скидили до высоты. Ну, кстати, как я тут летаю? Видите, по шортам каменному угоняю на этом планере. Страшно мне до безобразия. Я, наверное, принимаю решение уже пикировать на озеро Сердце, потому что высоты уже не так много. Не страшно. Мне страшно, а мне нет. У нас высоты еще, на да. еще один герак. Здравствуй. Еще один герак? Точно нет. Вот, такие скалы впереди, но нос туда смотрит. Я сейчас делаю дугу такую, разворот с пикированием, и пикирую на озеро. Кстати, солнце лучше, специально для вас, друзья. Эй, кей кей Проходим максимально низко. Оп. И, в принципе, мне бы хватило высоты еще на один заход, но мой, мой так сказать, ученик будет против. Да. Он скажет, Волков, ты все меня... хорошо, что хорошо. Ты меня пугаешь. А, почему нельзя еще один проход сделать, это становится небезопасным? Да потому что здесь плоскость, то, что вы наблюдаете, это равнина после озера. И вот эти все скалы, нет уклона практически. Иначе бы это озеро Выток вытекло. И мы бы по этим ветер достаточно прилично идут. Видите, рябь везде на озерах. мы бы с ним очень страшно по этому плату. Страшно нам идти не хочется. Но только в конце плата я могу себе позволить еще сделать один кружочек. Вот озеро вам еще какое-то показать. Озеро запятая. Да? Yep. Это был разгон на пикирование после за ну, такой маневры все должны быть отработаны, потому что если э, немножко человек не чувствует свой летательный аппарат, то, конечно, на таких маневрах можно смело, э, так сказать, не успеть выйти, например, с пикирования. Э, здесь у нас замечательная база наших туристов. Сюда, ходит, сюда идет тропинка, подниматься за один день можно дойти. Можно записаться на ночевку, переночевать здесь прекрасно. Это не очень радуются, когда мы над ними пролетаем тоже пониже. Сейчас вот там какие-то люди ходят, тоже в общем там спекулируем. Ох! И вот еще одно озеро, прямо по краю тоже скалы. Озеро очень красивое, я не могу не сделать вам на день маленький кружочек еще. Товари... Товарищ студент, вы как, еще живы там? Все живы. Еще живы, хорошо. Не Не Когда крайний проходик? Уж очень цвет сегодня озеро. Хороший. Красиво, красиво очень. А ну еще. Ой, сейчас как рябью подергивается. Друзья, обожаю здесь летать. Я многократно снимал здесь ролики, но каждый раз летаю, каждый раз прям очень радуюсь, потому что виды поражают воображение. Давай, может, низко над ним пройдем, господи. Ты не против? А наберем потом? Конечно, наберем. Там куча впереди огромная. куча вообще. Вот, вот слово наберем, такую погоду можно даже не думать. Давай, зайдем чуть, чуть дальше. Тут, кстати, всякие вот эти речки, водопадики и так далее. Сейчас я снижаюсь и пройдем пониже над озером. Вот так вот. та по ущелью. Вау! Это друзья, как в фильмах про истребителей. э ка ге ка ге Ну, Видите, планер! Энергетика бешенная, то есть он сбрасывает высоту, набирает высоту. Ну тут понимаете, да, что у каждого студента еще свой лимит по выносливости. Я думаю, что мы не будем превышать. Ну хватает выносливости, мы два покажем еще какие красивые места. А, мы какие красивые, а мы уже домой. Как красивый домой. Как красивый, ну, тогда давай. Друзья, домой мы летим без единой спирали. Отсюда нам нужно набрать всего лишь тысячу метров. Сейчас Литаврус ее наберет вот под тем облаком. Отдаю ручку. Лети. Ты вчера это делал, сегодня повторишь. И там мы наберем высоту и полетим домой. Собственно, до дома у нас 80 километров, 87. Ну, планер спокойненько, без единой спирали. не а доберется? Чуть меньше, меньше крем. Ага. Друзья, посмотрите, как летаурас красиво набирает высоту долета. 600 метров там не хватает, чтобы долететь до дома. Вот, и он красивенько по кругу добирает эту высоту. Больше, кое-немножко. Еще больше. Хорошо. Убирай Клен. Я думаю, что мы пойдем уже почти под кромкой облака. Видите, чуть-чуть не добрали. Но я специально оставил 600 метров, чтобы летаурас чувствовал, что у него прям пахота и работа, ему надо набрать влево на 10 градусов, убираем крен, ему нужно по дороге домой набрать вот эти вот пресловутые 600 метров высоты, которых там не хватает до нашего аэродрома, 84 километра до аэродрома, нос опусти, скорость 150 на прямых, влево на 10 градусов, быстро, там планер снизу набирает, убираем крен и приготовься сделать хапу, 120 км в час, быстро, оп, 120 оставить и висеть на 120, отлично, старайся убирать скольжение, помягче ручкой работаем, спокойно, спокойно, нервничай, ты же нормально пилотируешь, когда не нервничаешь, отлично, молодец, 540 метров тебе всего не хватает, я думаю, что сейчас до 500 ты дошкрябаешь, ну вот, друзья, это называется дельфином, сейчас раз будет э, как молодой дельфин резвится. Опускай нос, молодой дельфин. Разгоняй до 150 планер, чуть левее на 10 градусов, чтобы под облако прийти. Ну и дальше сам. Кошка бросила котят. Сейчас Летаура с дорогу уже домой знает. Нет, Са... Са... нет не знаешь. Нет, нет. Ну хорошо, прям по курсу привет, по нему по дельфиниш выйдешь на Мы... о... гору Маргон, которая рядом с озером Сирфанцом. Не одного плохо. Будем... Будем... Прит... Сегодня вместо ужина будем учить карту правее на 20 градусов дальше идет кребет я поясню вот кребет идет вы подальше по нему шпалим помнишь вот этот ага поворачивай поворачивай поворачивай 150 и прямо вот убирай крен все энергию больше не хапать 150 км в час разгоняйся до 180 не входить в облачность с левой стороны город э, барселонет -э. я... я взял ручку слишком сильный поток будем разгоняться не входя в облачность 100, 100. Да, я Сейчас нам или интерцепторы выпускать, или в бок из облака выходить. Я немножко выкажу, потому что я больше 220, честно говоря, в этой турбулентности буду побаиваться. Видите, друзья, иногда бывает и слишком много энергии. Ну все, мы вышли на топе немножко от склона. Как говорится, ситуацию немножко улучшили. Барселонет город, аэродром Барселонет. Я вам говорил, что здесь аэродромов очень много Тоже планерный клуб Здесь какой не плюнь аэродром, везде планерный клуб Нас постоянно поднимает И опускается кромка облаков обрати внимание, кромка сейчас уже 3000 метров Я пытаюсь все Скорость поднимает. Да, друзья, вот как это выглядит Мы подлетаем к озеру Сирпансон Все Вау я обожаю вот эти моменты, когда ты сбрасываешь энергию и, оказывается оказываешься на Кайф? Ну, возьми ручку, кайфай, не пройди на облачком слева. Друзья, посмотрите, как э, ученик на четвертый день обучения, э, так сказать, кайфует. Ты должен повыть от восторга. Но... Так вот литовские шпионы. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ну, друзья, вот озеро Сирпансон, и посмотрите, 45 метров мы привозим на аэродром, 65, 59 километров до аэродрома, и мы можем спокойно вот так. Можно приезжать этому? Можно. Вот ну, ну, тебе можно сейчас уже все. Все, дальше просто по прямой домой, больше не будем вилять, прямо вот как вот прямо курс, там какие-то облака впереди есть, можешь под каждым облачком чуть ручку дернуть, но в целом домой не думая Вот счастливый человек, да. балдеет. Да, друзья, в этом очень большое счастье, вот так летать на планере и получать такие вот неизгладимые эмоции. <свист> Воет, видите. Ну все, дальше я, дальше твоя скорость 150. И Да, да, да, под облачками. Генеральный курс такой, а там плюс-минус можешь подвидевать. Так, на чем я остановился-то? Это-то <свист> понятно. Ой, мы не спираль не можем Развверху, сделать? Да, я а вижу. Внизу, надо, а, да? Мы должны просто... Так, здесь, кстати, вот эта знаменитая система паркур. А, по ней паркурит. то есть дорога, которая ведет в сторону аэродрома Пьюмасон и Платова-Нинсоли. Вот. Планировочки летают по ряд под нами. Мы, так как договорились, что мы летим с прямой домой, больше высоты не будем набирать. Вон снизу еще пропланчик. Здесь совершенно потрясающее количество, конечно, летающих братьев. Никто этим всем не руководит. Мы не общаемся по радиосвязи, планера. У нас стоят флармы, конечно, у всех. Но вот нету того, я там такой-то, нахожусь-то там-то. А, как вот, допустим, если в зоне гольф, даже сейчас в Российской Федерации летать, нужно подавать план полета. Ну, и я видел, как на самолетах летают по гольфу, передавая там, я такой-то, такой-то, подлетаю к такой-то точке, я рассчитываю я в такое-то время, там... Соответственно, там кто-то его передает Связь подтверждают, давление такое В общем, пилот летит и, извиняюсь Говорит по радиосвязи бесконечное количество времени Причем, ну, пилот в данном случае, допустим, молодой Только выпустился после авиационного учебного центра Он с этим самолетом еще вот не знает, как справиться А тут еще эта радиосвязь постоянная И он вместо того, чтобы внимательно смотреть вокруг Что нужно делать при полетах визуальных Что происходит в зоне гольфа Потому что в зоне гольф вообще-то могут летать парапланы. Подписали заявку. Ну и парапланы в зоне гольф, по идее, должны писать. Я полечу оттуда, туда, оттуда, туда, оттуда, туда. Ну как вот планер, параплан, как он может оттуда туда? Он тут облачко, тут облачко, там энергия, там энергия, постоянно где-то как подвиливает. Соответственно, регулирование в зоне гольфа это бред. Вообще во всем мире гольф это не нерегулируемый воздушная пространство. Ты летаешь вот как хочешь. И летай там все, что хочешь. Ну, естественно, это имея соответствующие разрешительные документы, там, парапланисты имеют лицензию парапланированную, выданную Французской Федерации. Без лицензии не работает страховка. Планисты имеют лицензию, то есть все все знают, как можно меньше бюрократии и прочие гадости, которые портят жизнь на нашей прекрасной, безусловно, прекрасной планете. Вы видели, как она красива? Вы видели, как мы сегодня слетали, Ну, 300 мы наверное слетали, мы особо не гнались за скоростью. Ну, погода сильная, сегодня можно было метров наверное, 700 пальпом пролететь, но мы-то ленивые. Да, я почему да, бы столько. Друзья, вот наш аэродром, прямо по центру кадра. Друзья, мы разворачиваемся, мы пролетели наш аэродром, ой, аэродром, аэродром сзади остался. Я говорил, что мы долетим до без единой спирали, но я просто не могу вам показать очень красивое место замечательное озеро и не сгонять по ущелью сейчас мы сделаем легкий гигей Капайло да. мы вчера здесь летали над озером ты помнишь теперь не, мы все это озеро я помню но... ну понятно ты взял, ты взял абсолютно верно правее потому что э, обычно так ходят по этой горе сегодня ветер сейчас допустим неважно какой ну, ты все абсолютно, верно сделал, молочинка. Без единой спирали ты дошел до аэродрома и привез. Вот сейчас еще до аэродрома на 500 метров приходим. Но тогда, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, не увидели в прекрасное озеро. На это озеро, кстати, есть дорога, асфальтовая прям до озера доходит. Очень красивая. И вообще здесь очень много этих пешеходных троп И самое главное, этих велосипедных маршрутов. У меня есть велик, двухподвес такой, шикарно-электрический. Я на нем иногда немножко гоняю. Да. И вот мы, смотрите, вот подлетели. Сейчас я э, лечу на скорости 150. И мне, конечно, избыточно высоты. То есть я, если сейчас полечу прямо на озеро, я приду высоковато над ним. Поэтому я немножечко подброшу высоты с помощью воздушных тормозов. Мой копайлок, конечно, меня опругается со страшной силой. Скажет, ты что? Какой-то нехороший человек, Это я тут старался, так набирал, а ты тут вообще редиска. Вот тут мирно пасутся всякие коровы, козы и прочая нечисть, а мы разгоняемся для того, чтобы вам пройтись над гладью озера. Я увеличиваю скорость до 250 км в час. Ну, наверное, вот так лучше будет видно. К сожалению, видимость не очень. Ну, поверьте, что вот это озеро есть. Оно почти, так сказать, подвысохло. Оп. Впереди вот такое ущелье. И дальше вот мы так летим. Прикольно по ущелью. Как маленький истребитель. Маленький, но веселый, да? Капайло, что скажешь? Контент огонь? Погода бомба. Погода бомба. Ну ладно, это у нас уже традиционный третий день такой маршрут, поэтому я не мог вам его, так сказать, не показать. Все, вот твоя ручка, 180 км в час, по прямой пока. Если в гору будешь опираться, прямо по курсу который обходи ее правее, окей? Ветер, а ветер-то у нас северный. -го -го -го -го -го. 25 км в час. Вот, друзья, дилемма, садиться с попутным ветром или садиться со встречным что там что тут все но ну, 26 не сильно дует еще друзья придется садиться ну я планирую заход на посадку с попутным тут проблема в том что, чтоб нам никто не помешал не, не везут планер же да еще нет не везут 27 км в час скажи 24 км в час пускай 6 нет, не тянут еще, не тянут. Ну, друзья, та ситуация, в которой можно и с попутным и со встречным приземлиться. Иду против ветра, проверяю скорость по GPS, 105 км в час, при моих 120-130. 108-130, ветер действительно сильный, друзья, вопросов нет, но непредельный. То есть вот та грань. Сейчас дует 24 км в час, если аккуратно, 24 если здесь садились, можно зайти на посадку, собственно, я планирую это и выполнить. Сэр лоба тинди витр дамвинг лэндинг саус. 28 км в час, проверяю по GPS, -у. 111 км в час, при моих 125 км в поля нормально. смотрю внизу, они не сильно так колышутся, проверяю наличие воздушных тормозов, все в порядке, работают. И совершаю такую дугу, не приближаясь к аэродрому, плавный третий. Наблюдаю аэродром, чисто, все в порядке, никто мне не мешает. Хорошо. Сейчас доворачиваю, держу небольшой запас по высоте, потому что сейчас меня понесет к аэродрому со страшной силой. И эта сила 155 км в час у меня, скорость при 20-120 своих. Ну, похоже, 143. Нормально, помещаемся. И сейчас спокойненько подхожу к аэродрому держу 120 на заходе потому что может быть турбулентно закрыто я уже перевел на лендинг максимально снижаюсь аккуратненько вот сейчас себя вниз опускаю запускаю пониже чтобы потенциально иметь возможность рассеять энергию ну и все я сейчас делать буду выравнивать мешок мешок мешок мешок мешок мешок мешок мешок мешок Порядок. С левой стороны вылепал параллельно здание плане. Это неприятная ситуация, потому что если бы он пересекал полосу, то будет непосредственно обычно пересечься на курсов. Поэтому есть заметно, если позволяет погода, приземляйтесь к с небольшим попутным метром. Все, будет вам счастье. Потому что я сейчас вам покажу, ветер-то, ветер, ветер -то, в общем-то, не сильный. Ну, при этом можно вот сохранить такую точность парковки. Вот я приехал к своему прицепу. Как обычно, меня вот э, летал расхвалит, говорит, что я вообще отличаюсь. Это было прекрасно. Отличаюсь точностью захода на посадку. И посадка была супер. Вот, друзья, заходит коллега тоже. Он по ветру идет сейчас. достаточно низко над торцом еще до торца полосы не долетел то есть вот он сейчас уйдет к сожалению за зданием возможно а может не уйдет снижается здесь видите получается конфликт тех кто привык абсолютно четко как это, абсолютно по правилам положено против ветра приземляться значит против ветра и никак по-другому и тех людей, которые ну, как бы уже знают это место, обладают некой влетанностью и знаниями, и пониманием, как можно вообще приземляться по ветру, и, в общем-то, что посадка по ветру, это, ну, не знаю, не догма, что ли, что, что нельзя по ветру приземляться. Можно. Вот, кстати, Штемми приземлился по ветру. Тяжеленный планер, он тяжелее нас существенно. Вот он приземлился спокойненько, и вот он заруливает. Повернул, заруливает на стоянку. Так что при текущих... 20-25 километров в час это абсолютно верный выбор, ну не абсолютно верный, тут просто как, хочется, можно и от горы сесть, как угодно, как хотите так и приземляйтесь. Еще один планер, друзья, приземлился с пунктным метром, катится, катится, катится, вот они все немножечко перебираются скорости, скоростью, то есть они касаются далековато, и потом вот так лихо несутся, Весутся. Весутся. И останавливается. Там где хотели. Пытаюсь вносить в этот мир кусочек позитива. И, на мой взгляд, можно везде находить позитив. Вот, И Я сегодня полетал, порассказывал вам, И, наверное, зарядился тоже какой-то энергией, Наверное, какой-то убежденностью. Я категорически полностью убежден, что, что самое главное в человеке разум, способность к критическому мышлению и знания, которые он обретает, и которые дают ему способность судить о мире самому.